В ноябре витает грусть повсюду, От сырых дождей, От боя нет. Солнце, излучающие люди, В эти дни являются на свет. Ты тому живое подтверждение, Светлый, добрый, щедрый человек. В твой осенний, славный день рождения, Шлю тебе я пламенный привет. Пусть сердца родных тебя согреют, Жизнь подарит много теплых встреч. Из всего того, что ты имеешь, постарайся лучшее извлечь. Не позволь плохому настроению ни минуты у себя отнять. Получай от жизни наслаждение и надежды, не гаси огня. С Днём Рождения!